Вкусные новости Ставрополя помогают. Решили заказать еду к себе домой? Теряетесь в огромном количестве предложений. YouTube вам в помощь. Кафе Ставрополя. Доставка еды. Кафе Восток. Доставка. Телефон 660-600. Вкусные новости с вами.